Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале и в социальных сетях. Кто не подписан, подписывайтесь. И хочу поделиться с вами лайфхаком. Большинство людей приходят в сетевой маркетинг с целями, с желанием изменить свою жизнь либо создать дополнительный источник дохода, но многие, не начали быстро уходят с бизнеса. И таких людей очень много. И не преуспевают люди в сетевом маркетинге только по одной причине. Вы можете ее себе записать. Одна причина. Записывайте быстро. Причина в том, что все партнеры, которые не преуспевают в сетевом маркетинге, они просто не слушают своего спонсора. Точка. Спонсор сказал, напиши список знакомых и обратись к людям в виде смс, либо позвони по телефону спроси есть тема можно заработать денег раз или тебя интересует больше здоровье или дополнительный источник дохода Два и третье если человеку не нужны ни деньги ни здоровье, здоровья это очень страшные люди с ними очень тяжело общаться можете попросить рекомендацию но когда вам спонсор сказал, состав список, и обратись людям, спроси, на этом бизнес заканчивается. Потому что многие люди ходят с голове и думают, получится у меня или нет. А может быть этот продукт дорогой? Не, наверное, продукт дорогой, его никто не будет покупать. Ну хорошо, я попробую, а вдруг у меня получится? Нет, сначала мне нужно получить результат. друзья. Во всех сетевых компаниях, во многих, в большинстве случаев, классные продукты. Они дают хорошие результаты. Очень много людей зарабатывают в сетевом маркетинге. Почему? Потому что они знают секрет, они начинают действовать. И когда опытный человек говорит новичку, тебе нужно начать действовать, начни обращаться к людям, разговаривать с людьми. Пей продукт, кушай продукт, в себя его побольше влаживай, вкладывай в продукт, ну, в себя. И разговаривай с людьми. Когда ты работаешь со знакомыми, это просто твоя первая тренировка. Тебе нужно обратиться к человеку, спросить у него, интересно ему получить больше информации полезной или ему неинтересно получить какую-либо полезную информацию в области здоровья и денег. Тебе деньги вообще нужны или нет? Есть тема, можно заработать. Есть классный продукт, который дает вот такие результаты. Вот Раз, два, три, вот такие результаты. Тебе интересно или нет? Спросить. И работа со знакомыми – это просто тренировка. Дальше мы расскажем, где брать людей. Где У тебя список знакомых закончился? Мы расскажем тебе, где брать людей. Ты не переживай. Покажем, где брать людей. И как подписывать их в бизнес. Это следующий этап. Научим работать с командой. Научим, как выстраивать большие структуры. Но это потом. Друзья, это потом, это не сейчас. Многие хотят узнать, как заработать большие деньги. Они а хотят начать двигаться, просто начать общаться с людьми. А потом начинается. Пришел в одну компанию, а там говорят одно и то же, одно и то же, одно и то же. Пей продукты, разговаривай с людьми. Пей продукты, разговаривать с людьми. А человек думает, что в этой компании я не буду разговаривать. Ну ладно, продукт я могу выпить. И есть такие артисты, которые продукты не пьют. Мне нужно сменить компанию. Пошел в другую компанию. В ту компанию приходит, у той компании хороший продукт. Люди получают результаты, люди зарабатывают деньги, выходят на сцену, строят команды. А ты опять сидишь такой и опять тебе спонсор говорит, Напиши список, давай спросим у твоих людей, кому нужен продукт, кому бизнес. Человек побыл и в этой компании, говорит, слушай, мне нужно э, сменить компанию и пойти в другую. Точно так и люди, которые меняют работу свою, человек на работе находится, и он с одного места переходит в другое, в третье, а зарплата не меняется, я имею в виду размер зарплаты, и человек, Думать, что нужно сменить работу. Да не работу нужно сменить. Нужно поменять себя. Мозги перенастроить. Начать развиваться самому. Читать книги. Смотреть видео полезно, Что в работе в найме нет выхода. нету выхода. Нужно измениться, вырасти. Открыть свой бизнес. Если денег нет, то ты бизнес не откроешь. И как простому человеку? Да, только в МЛМ. Начинай потихонечку начни бмл можно начать в любой компании бизнес небольшими вложениями и начни работать общайся с людьми разговаривать людьми слушай что тебе говорит спонсор может быть это некомфортно может быть это э, тебе не подходит но выход в этом перестроить себя если ты в найме будешь находиться и ты не сможешь себя перебороть прорыва не будет. Если ты будешь находиться в любой сетевой компании, и ты себя не переборишь и не начнешь действовать, останешься на том же месте, тебе придется идти мыть полы, ухаживать за пожилыми людьми где-то за границей, грузить вагоны, выгружать и так далее, и так далее, и так далее. Хотя в индустрии в МЛМ очень много людей приспевает, но только те приспевают люди, которые слушают твоего наставника и делают так, как он рекомендует. Друзья, подписывайтесь на мой канал, обращайтесь ко мне, пишите вопросы под этим видео. И мы должны в первую очередь изменить себя. И все получится. Другого пути нет. За вас никто не будет работать. Ни спонсор, ни президент компании, ни мама ваша, ни папа, ни сын, ни дочь. Никто. Вы, ты. Вот ты смотришь это видео. Ты должен измениться. Ты в первую очередь. Желаю вам удачи. Все, всем пока-пока.